последнее время начала замечать, что мне преследует цифра 6, часто именно 666. Может что-то значит, если человека преследует цифры 6, то это говорит о том, что человеку необходимо создавать семью, человеку необходимо обратить внимание на тех детей, которые есть у этого человека, или обратить внимание на ситуации, которые есть в семье. Также цифра 6 обычно человека как бы сдвигает в сторону земли то есть это подсказка того что время рожать время обзаводиться семьей время э, ответить кому-нибудь на ухаживание ну вот где-то так есть более подробное видео по совпадающим цифрам оно есть в ютубе можно набрать когда цифры попадаются или одни и те же цифры попадаются в поле внимания андрей дуйко что делать и хорошо это или